Объясняю, вы, не вы не понимаете? Вы не понимаете, что произошло с сажам? Вы до сих пор не понимаете, почему и человек. Нас и, и нас добивает. Нагрузка на одного человека в 13 раз больше, чем обычно. Что? Норм за смену даешь, понимаешь, 200 норм за смену. То есть только за один месяц, август, Альжан была перевышена допустимая годовая норма переработки. В год максимум 120, а она переработала в 122 часа аж. за месяц годовую норму выработал. 200 норм за смену, 200. Что привело к самоубийству. Там какие-то, ну типа мелкие проблемы с графиками. Так, уголовно, Понятно. Множество противоречий в показаниях. Есть информация, которая противоречит Доведение до самоубийства. Даже не есть вопросы с графиками. Руководитель диктатор Айжан плакала и твердила, пожалуйста, пожалуйста. Многие не выдерживали и нарушались трудовые права. Факты сверхурочной работы на постоянной основе. Недопустимо, в том числе по закону. Да не надо со стороны закона. Поделали заявление на сверхурочную работу. Пахала, как белка в колесе, и начались репрессии. Потому что сказали молчать об этом. Тем подменяли сверхурочную работу. То есть опять колоссальная нагрузка. Отсутствует отметка о согласовании графика с двумя профсоюзами. Было выявлено 23 нарушения. Нет, что...